Друзья, всем привет, и у нас для вас хорошая новость. Наше межсезонье подходит концу, и нам осталось сыграть всего два контрольных спарринга. Против Луцкой Волыни и Спартака из города Юрмала. Но ну, а сегодня ребята проводят заключительную тренировку здесь, на турецкой земле. Ее мы вам и покажем. Поехали! Это видеоблог. На бороду нас слишком много на ютубе, поэтому больше его снимать не будем пока. Так, это у нас Евгений здесь. Аня, конечно Евген это. Лешок. Перепуск уже похож на спины, просто вылетый. Я думал, это шик. Поздравляемся с дебютом за главную команду страны. Наконец-то свершилось. Ты доволен? Да, конечно, и доволен, что выиграли две игры. Может сказать, удачный дебют, поэтому эмоции только положительные, поэтому приятно было и вернуться сюда, и здесь продолжать работу в Турции. Вот, осталось здесь тоже две игры, хочется тоже закончить э, с положительными эмоциями. Ну в целом так немножко мы вымотался. Сначала из Турции в Дубай, потом в Болгарию, потом сюда обратно тяжело, а тут... Ну да, такой я так даже не припомню себя таких перелетов, что прям, блин, вот когда особенно летели из Дубая в Болгарию, то там. Ну, так прилично подустал, но это нормально, это рабочий момент. И, и вышли и неплохо, сыграли с Болгарией, поэтому никаких проблем. По дому уже все соскучится. Да, уже вот э, хочется уже и в Минске где-то прогуляться, и наша эту погоду уже даже так немножко и по и нашей, нашей погоде. Снежную зимнюю, да, минус да, 15, которой, к сожалению, уже нету по то сколько. Да, поэтому, я думаю, тут уже. Пару деньгов потерпеть, все нормально. Посмотрим. На да, рабочий беспорядок в комнате. Ничего себе. Слушай, просто какая-то образцовая комната. Что Саня тут снимают у нас. Владос, привет. Как сам. Смотрим, что в комнате у нашей молодежи. Слушай, вот это тут хорошо. Это хорошо. Тут можно было так Артема Дюбу встречать. Расскажи, как игралась против Зенита? Нормально. Тяжеловато в некоторых моментах. Почудились, ребята. Конечно. Кто больше всего? Это все форварды, Ос особенно девятого года парень, который вышел, не, необычно так. Это у какой команды? У Зенита. У Зенита? А, а ты просто... молодой. Да, да, да, года. да. Ну, Зюба успел же потолкаться. Ну, да. Был один эпизодик, где он тебя толкнул. Ты его в ответ, и он так немножко не оторопел не от твоей дерзости. Не скромничай, не скромничай. Молодец, вот так и надо. В таких вот матчах закаляется характер, так что красавчик. Вот они, люди, благодаря которым благодаря которым держится наша команда здесь на сборах, потому что, на самом деле, нагрузка тяжелая. Наши массажисты выполняют очень много работы здесь. Пожалуйста, перед тренировкой разминаем кого. Кто это у нас а Тима? это Константин рудинок тот самый, да. Самая веселая комната нашей команды – это Миша Козлов, Костя Рудинок У нас есть общий чат команды, где ребята много веселились во время этого сбора, но уже к концу немножко подустали, да? 17 день у нас. Честно, сильно уже будем думать. Эмоционально. Эмоционально, да. Ну не знаю, физически, эмоционально Надо продержаться. Вот как раз время кто-то еще Какой именно? По поводу того, что. Ну что-то стал... ощущаемся, да. Под Но сегодня у нас заключительная тренировка. Наконец-то это закончится. Осталось играть два матча. Важно задержать что? Первую. Первую и вторую победу. Вторую Победы. победу, да. Хотелось бы. По домашней еде сильно соскучились? Хватит даже ничего Почем соскучились? По домашней еде. Да, да, конечно, мы уже все ходим, сейчас пельмешей каких навалить уже. Или да. голубчиков. Или голубчик. тут голубчики есть, но такие слабенькие. О, очень, очень плохие были голубчики, я вчера попробовал, отвратите. Домашние это совсем другое. Да, домашнее, да. То есть, короче, как только приезжаем домой, не сразу по пельмешам, костян по голубцам. Правильно? Звучит не очень. Главное, что вкусно было. А все остальное, как оно звучит, это уже ладно. Привет. Как дела? Хорошо. Ну, если улыбаешься на 17-ти день сборов, то значит, все еще не так плохо, правильно? Просто заключительная тренировка. Уже вот ждешь, да, вот этот финальный свисточек? Да, да, да, осталось две игры. домой. Что ждет? И ждет самое главное две встречи. Кобок. Вот, правильно, золотые и слова. Поручи, Завтра игра против Волыни. По поводу Волыни мы идем к главному эксперту по этой команде. Это вот наш. Опа. Грустный-то вот. Мих... какой. Под Пойдем его немножко развеселим. Миха. Миша, по-нашему, да. Ты можешь посидеть, да, как дела? Нормально, нормально. Что завтра нам нужно ждать от Волыни? Обычно вот игры против команды из второй лиги Украины, они такие тяжелые, потому что команды бьются. Очень не просто физически. Как ты думаешь, что от Волыни ждать? Ну, я думаю, Волыни будет стараться играть в футбол. Там не так только бит, куда попало. Он не стараются играть в футбол и будет интересная игра. Но, я думаю, мы сильные ну это понятное дело. Главное, чтобы завтра это было да. на поле видно. Да, да. Для тебя, насколько это принципиальная встреча будет? Игра как игра. Ну, конечно, рад всегда сыграть с командами, где мои друзья. Ну, а так, ничего специального. Игра как игра. Будем сестры Игра против Зенита. Красная карточка. У нас в Уни. Скажи честно, тут не было там красной карточки, да? Я думаю, нет. я даже не знал где он, где он-то, он просто так маленький, попал в мой Ну да, мак, он маленький, и... ты парень большой, поэтому все... запутался в твоих ногах, наверное. Ну да. Но после игры вы так, тепло типа, немножко обнялись, да, все нормально? Да, все нормально, он, не было. он сказал, все нормально просто. хоть бывает такие моменты, нет, ничего, ну, я не, не хотел специально ударить, он, он это понимает, и... Идем дальше. Ким, yeah. мой брат, как дела? Мой брат. Как дела? Как дела? Хорошо. Скажи хорошо. Кор ну? Хорошо. Вот он, наш маленький друг. Привет, Макс. Скажи всем привет. Всем привет. За время сборов у нас здесь в отеле Риксос появился наш маленький друг, наш маленький помощник, который нам помогает здесь на каждой тренировке. Особенно он помогает нашим вратарям, подает мячи. И постоянно всегда с нами. Правильно, Максим? Расскажи про себя. Здравствуйте. Спасибо большое футбольному клубу «Динамо Минск». Особенно благодарность хочу выразить Максиму Плотникову и Денису Паричину. здесь, ребята, слушайте, это не специально. Это все с получается. Продолжай. Вы все замечательные люди и хорошая команда. А еще для футбольного клуба «Динамо Минск» я Сдел... сделал кричалку. Да ладно, серьезно, рассказывай, рассказывай, ну-ка, ну-ка. Си, нет. Белая команда, мы болеем за тебя. Это Минска едино в нашем сердце. Навсегда! Слушайте, это просто потрясающе. На самом деле, я даже не ожидал, что Макс нам такой небольшой приятный подарок сделал. Слушай, Макс, ну ты красавчик вообще. Расскажи, ты из какого города? Я из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. И на первых тренировках ты у нас бегал в Манике. Но сейчас мы тебе подарили свою мальчонку. Посимпатичнее буду, да? Согласись. Как тебе наши ребята, расскажи? А, ну, очень крутые. Крутые? Да. Кто больше всех понравился? Понравился... Денис правильно? Yeah. Денис Григорьевич, у нас самый, самый крутой пенят, правильно? Да. Yeah. Вообще, вот ты так близко футболиста видишь первый раз, да? Ну no, да. Yeah. Что тебе вот больше всего понравилось mm -hmm. от того, что ты здесь видел? Uh, то, как uh, ребята играли в футбол. А ты сам дома футбол играешь? Да. Yeah. И ну, теперь ты приедешь в Питер и будешь рассказывать всем не только про команду «Зенит», но еще и про нашу правильно, да. будешь болеть за нее правильно. Да. Все, мы тебя будем ждать в Минске, красавчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, как оказались здесь первый раз? А... Шесть дней назад я сидишь ошибаюсь. Да. Ну, в общем, мы второй раз здесь, но первый раз в такой компании замечательной. И когда мы познакомились с дамой в это было просто чудо. Наш отпуск, похож, стал на сказку. И теперь мы, безусловно, болельщики футбольного клуба но он, он в нашем сердце это правда. Слушайте, ну вот а вообще вот первый раз, как вот Максим заметил нас, или может быть вы заметили, как вот, вот так получилось, что Мась попросился прийти к нам на тренировку? А мы попали в гостиницу, когда, и сразу наткнулись на Александра Василевского. Вот, и увидели им прямо «Динамо Минск». И Максим сразу спросил, «Здравствуйте, а вы какой клуб? Мы еще не, не распознаем». Он сказал, что в «Динамо Минск». И мы начали смотреть. А потом дальше мы еще увидели, еще увидели людей. И я уже не помню, кто, но кто-то сказал, что будет. Мы узнали, у кого-то тренировка будет утром. И на следующий мы пришли, а дальше уже нас поддержали ребята и тепло к нам отнесли. Ну, на самом деле, что вот приятно отметить, то, что у Макса действительно горят глаза. Вот, Каждую тренировку вижу, он с такими горящими глазами и с таким взглядом ярким приходит сюда, помогает ребятам замечания бегать, но ну, это очень круто. Да, это заслуга в первую очередь команды, и у меня вот я благодарен каждому члену команды Динамо Минс», в первую очередь и руководителю тренерского штаба это Сергей Витальевич и руководитель администрации это Юрий Леонидович и персональная благодарность еще с Денису Паречину, который тренер вратарей и каждому игроку, начиная от администратора, заканчивая реабилитологами, ну всеми. Вам непосредственно Александр тоже огромное да, да, спасибо, было бы за спасибо что, да нет да, нет, спасибо огромное, потому что более теплого отношения я ну, не встречал, а личные качества каждого вот, члена команды просто меня поразили. Я мы в восторге и Динамо Минск это моя любимая команда. Но ну, теперь мы вас будем ждать с удовольствием в Минске. Мы планируем 9 марта быть на матче с Батте и будем поддерживать нашу команду Динамо Минской. Вот. и желаем ей победы. А в новом сезоне, который начнется у нас, по-моему, если не память изменяет, 14 марта. У нас? Да. У нас он начнется уже 9 марта, да? 9 марта кубока, Кубок, а 14 потом у нас 20-го дня. 20-го игра с рухом играем. Да. Вот э, в этом сезоне мы должны выиграть. И желаю победы Динамо Минска. Здорово. Если ребята к нам действительно приедут на первый матч, мы обязательно снимем отдельный выпуск про. Мы мы, мы постараемся, вы. да. Наша семья, это ваши поклонники. Спасибо, Спасибо. большое. Все болейте за Минск. Спасибо. Спасибо, удачи. Спасибо. Удачи. Здравствуйте, Владислав. Да, да, да. Привет, соскучились мы по тебе, если честно. Три дня мы тебя не видели, или два дня мы тебя не видели, да. Как съездил сборную. Ну, кроме того, что выиграли отлично, молодцы. Выиграли, отлично, молодцы. Вот так и съездили. Хорошо, как Болгария. Пересплечиваемся. Болгария. Не, холоднее, наоборот. Ну, да. Здесь комфортно. Да, солнышко было, но утром вставали вообще 2 градуса тепла, на улицу выходят в тубак. Ушлось даже крутки зимние делать, Обалзи. прогуляться, да, перед игрой. Но а потом распогодилось нормально, как Рёзык там игрался, 15-16 было, поэтому. комфортно Игралось комфортно. Ну как с от ну, а внутри? Ну, главное, чтобы вы выиграли, положительные свои эмоции, получили. А, все таки подождать всегда приятно. Ну вот теперь надо нам победить. Нам пора уже побеждать. Да, нам да, да, пора да. уже побеждать. Уже сколько осталось дней, 10 до да. самых главных официальных матчей наших. Поэтому вот, вот, вот. это самое было надо выиграть здесь, чтобы получить еще и положительные эмоции перед стартами официальными. Надеюсь, что все-таки будет. Что было самым тяжелым за вот эти вот долгие дни сборов? Сбор у нас был довольно продолжительный. Вот еще для да. себя. Ну, тяжело было самый здоровый тяжелое, потому что долгие очень хотя я тут немножко. Отлучился на пару дней, так не может, было чуть По легче. По делам сразу, так сказать. Поменял обстановку, да. вот. А так, ну, все сборы всегда тяжелые. Как бы. Тут иногда и 13 дней тяжело, а да, тут 18 дней, это все-таки, ну... видишь, здорово, что тебе не пришлось ехать в Дубай. Потому что что? Потому что там была кругосветка. Потому что забить «Зениту». А, вот, вот это да. конечно, ну это что, я... что такое забить «Зениту» нет, да, Влада Климова? Нет, ну, это товарищеский матч, все-таки. Забить все нет, конечно, приятно в любом сбивается товарищем не с товарищем но я, я уже думаю о новых матчах этот матч мы забыли И двигаемся И, дальше двигаемся дальше all fans of uh, Dynamo Minsk and uh, I hope that we will uh, have a great future and a great season. Давай давай давай Динамо ah, хорошо <laughs> Друзья, наша тренировочная программа здесь в Турции завершена и, как мы и говорили, у нас впереди осталось два контрольных спарринга и уже совсем немного времени до первого официального матча этого сезона. 9 марта стадион «Динамо» 20.00 и нам очень нужна ваша поддержка, потому что это первая белорусская классика на обновленном стадионе «Динамо» и мы уверены, это будет очень круто. У нас собирается новая молодая команда, много классных ребят и я уверен, что каждый из них оставит все свои силы на поле, чтобы выполнить поставленную задачу. так что. Ребята, ждем вас на стадионе, покупаем билеты, болеем за Минское Динамо. И пусть у нас все получится.